Я хочу рассказать на своем опыте и опыте успешных людей, что значит дать судьбе шанс в получении качественного образования, построения карьеры, начала бизнеса и как стать счастливым человеком. Я получил 4 образования, 3 из них за границей. Два года жил в США, когда получал MBA, год в Великобритании, учась в магистратуре. При этом мне платили стипендию. Я начал 12 различных бизнесов, и первые из них — в 17 лет. Три работают до сих пор и вышли на международный уровень. В нашей жизни самые важные события — случайны. От рождения до знакомства с друзьями, спутниками жизни, которые оказываются рядом и которые оказывают огромное влияние на то, как вы живете. В то же время лишь немногие становятся счастливыми и успешными, используя эти случайности. Я это объясняю тем, что не все дают судьбе шанс сделать его счастливым и успешным. Например, не начав бизнес, маловероятно, что вы станете успешным бизнесменом. Не попробовав поступить в престижный вуз за границей и получить стипендию, вы не получите качественное образование. И я хочу рассказать вам на своем опыте, что значит дать судьбе шанс Некоторые находят себе оправдание, что не обладают способностями, чтобы быть успешными, но это не так. Подписывайтесь, и смотрите, давайте судьбе шанс и будьте счастливыми и успешными людьми.